Привет всем, с вами Эдуард, добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы поговорим о самых распространенных возражениях. Мы разберем с вами в этом видео, мы разберем только три основных, самых главных и самых часто встречающихся возражений в сетевом бизнесе. Изначально, чтобы эффективно работать с возражениями, вы должны понять природу этих возражений. То есть вы, в принципе, должны понимать, в чем человек не прав и вы должны понимать причину, по которой он задает то или иное возражение. Как правило, когда, если вы работаете через интернет, вы даете информацию, в нашем случае мы это делаем через нашу специализированную систему, через наше мобильное приложение. Человек, сидя у себя дома или на работе, просто скачав это приложение или зарегистрировавшись на сайте, он попадает в свой кабинет, получает в этом кабинете своего личного куратора. У него есть внутри инструкции, он может ознакомиться с материалом. У него есть первое основное видео информационное благодаря которому он может понять что за компания какие возможности она предоставляет что за продукт то есть коротко там, в нескольких минутах он а, получает концепцию этого бизнеса этого предложения этой услуги ну то есть он разбирается он видит как это работает то есть он в принципе получает такую базовую информацию и после этого базы информации человеку сложно принять окончательное решение И, конечно же большинство людей они а, отвечают вам следующим образом там у меня нет времени это самое распространенное возражение. Или у меня нет денег. Ну? У меня нет денег. Как? А 200 рублей? Я их <как> <как> потерял. Это второе распространенное возражение. И я подумаю. То есть человек, как правило, вот... Три вот таких основных возражения он генерирует. В следующих видеороликах мы с вами рассмотрим еще несколько возражений, которые зачастую всплывают, и с которыми сталкиваются новички. И новичкам очень сложно сделать результат на начальном этапе, потому что они не понимают самой вообще природы этих возражений. То есть вы должны понять, если человек говорит, да, у меня нет времени, он посмотрел материал, вы должны понять, что значит у меня нет времени. То есть вы должны понять, что у человека есть своя семья, у него есть работа. Мы все заканчивали университеты, мы все работали по найму, мы все вначале проходим определенную, скажем так, путь в, в социуме, да, которые в конечном итоге приводят нас в разные, так сказать, направления. Кто-то остается до конца до пенсии работать по найму там за 500 тысяч долларов, кто-то делает свой бизнес, кто-то начинает а, идти по какой-то творческому пути. Мы все с чем-то сталкиваемся, поэтому вы должны понять, что у этого человека, возможно, есть семья, у него есть дети, у него, может быть, машина ломается, у него проблемы с автомобилем, у него, может быть, он с самого утра работает, у него, может быть, какой-то более длинный рабочий день, он, или он еще по ночам работает. Вы не можете знать всю, скажем так, историю, вашего кандидата, потому что, как правило, если этот холодный рынок, вы не знакомы с ним. С теплым рынком, с горячим рынком, так сказать, это люди, которых вы знаете лично, вы знаете, кто они, что они, где они. Вы в принципе с ними часто общаетесь. С этим вам намного проще. Когда у вас есть информация, вам проще с человеком найти общий контакт. Когда к вам приходит клиент или в будущий ваш партнер в бизнес, вы должны в принципе познакомиться с ним. То есть, если человек вам говорит, у него нет времени, вы уже сразу понимаете, ага, значит у него там работа. Вы можете в принципе с ним немножко об этом говорить там, чем занимаешься наверное, работаешь с утра до вечера да если у человека нет времени вы ему говорите вот дословно а то на что ты сегодня тратишь свое время оно дает тебе то качество жизни о котором ну к которому ты стремишься или о котором ты мечтаешь человек говорит ну да, нет ты говоришь, ну, может быть, стоит что-то начать делать другое, то есть, может быть, стоит выделить время на что-то, что приведет тебя к этому результату. Может быть, стоит тебе взять, разобраться в этом, пройти обучение, и на основании этой информации, полученной, ты сможешь принять взвешенное решение, нужно тебе это или нет. Возможно, именно эта тема позволит тебе сделать так, чтобы у тебя было больше времени, больше денег, больше возможностей. Поэтому я тебе это предлагаю. И, как правило, все вот эти проблемы, одно возражение, оно выходит... Скажем так, одно возражение, выходит другое возражение. То есть, если человек, соответственно, да, у него нет времени, а почему? Потому что он вкалывает, ему не хватает денег, у него есть проблемы в жизни, ему нужны деньги, все мы работаем на деньги, и не бывает так, что всем всего хватает, это, ну, это единичные случаи. Как правило, человек говорит, у меня нет денег. То есть у меня вообще, у меня задница полная, у меня в кармане там, 2 доллара там, или там, 20 рублей, 30 рублей. Вы должны понять следующее, да, то есть если человек будет делать то же самое на протяжении своей жизни, вот то, что он делал до этого момента, привело его к тому, что у него нет денег. Возможно, вот там он 5 лет работал на работе, или 10 лет на работе, или ему 50 лет, и у него сегодня нет денег. Вы ему говорите следующее, в зависимости от того, кто это, молодой, там взрослый, вы ему говорите, слушай, вот ты, вот столько тебе, столько-то, столько-то лет. Может быть, стоит делать уже что-то другое, чтобы у тебя были деньги? Или, может быть, тебе стоит снова потратить 100, там, 10 лет своей жизни, чтобы у тебя и дальше этих денег не было? Я именно поэтому тебе и предлагаю, чтобы у тебя были деньги. Именно поэтому я тебе сейчас это все показываю, объясняю и а, даю тебе, скажем так, шанс а, изменить что-то в своей жизни. Если у тебя сегодня нет денег, и ты делаешь что-то на протяжении там, нескольких лет, и у тебя ничего в жизни не меняется, то тебе нужно остановиться, подумать, и, возможно, делая что-то другое, у тебя будут деньги. Потому что если ты будешь делать одно и то же на протяжении вот этого времени, это как, знаете, как вот Эйнштейн сказал, если ты хочешь, это идиотизм делать одно и то же, а ждать какого-то другого результата. Если ты что-то на протяжении жизни делаешь, и это не приводит тебя к результатам определенным в твоей жизни, нужно остановиться, задуматься, Первое. И второе. Возможно выбрать другое направление, совершенно другой путь, возможно, даже тебе непонятный. Но, возможно, этот путь, эти люди, которых ты даже, возможно, и не знаешь, приведут тебя к тому результату, который тебе нужен. Потому что, как правило, мы все друг друга не знаем изначально. Вы приходите на работу, вы не знаете вашего работодателя. Вы, может быть, он вообще больной на голову, просто прикидывается, что он нормальный. Вы не знаете всех вот этих вещей. И когда вы знакомитесь с людьми, когда, вы приходите, когда ваши кандидаты приходят на вашу систему, или вы отбираете кандидатов в свой бизнес, Бизнес. Вы тоже не знаете этих людей. И, конечно, для этого вам нужна информация. И те люди, которые приходят к вам, они тоже ничего не знают, и им нужно утеплиться. Им нужно разобраться более подробно с этой, с этой темой. Поэтому вы ему и говорите: да, вот возможно, тебе нужна какая-то информация еще подробная. Может быть, то, что ты посмотрел, то, может быть, я могу тебе какую-то дать еще информацию, которая поможет тебе определиться. И таким образом вы дальше человека соответственно вы помогаете ему разобраться и как правило те люди которые строят сетевой бизнес строят свои сети в, в, работают в онлайн это те люди когда которые прошли весь этот этап и поняли что эта тема стоит внимания потому что когда ты только-только с этим знакомишься тебе все непонятно тебе кажется вообще это какие-то непонятные схемы и вообще у тебя э, думаешь зачем все так сложно бонусов очень много того того того зачем так усложнять жизнь но вы должны понять одну простую вещь да? э, нужно э, разбираться во всем. То есть если вы будете поверхностно относиться к вещам, вы всегда будете допускать ошибки. Если вы будете не, не разбираться с, с какими-то вещами, вы даже если вы дома или землю покупаете, вы должны разобраться со всеми нюансами. Иначе вы можете допустить ошибку, которая потом будет вам, ну скажем так, всю жизнь будете об этом думать. Поэтому точно так же в бизнесе. Вы пришли, ознакомились, посмотрели, э, идете дальше обучаться, это вам поможет. Или ваша задача как куратора – помочь вашему кандидату пройти дальше. Если же после этого человек вам говорит третье возражение – я подумаю, то ты ему говоришь следующее, ты говоришь, послушай, о чем ты хочешь подумать? Вот у тебя сегодня такая-то, такая-то ситуация, у тебя нет денег, у тебя проблема там с женой, у тебя проблема там с работой, о чем ты хочешь подумать? Может быть уже стоит остановиться и начать действовать, а не думать всю свою жизнь? Думать надо было раньше. Сейчас уже тот момент времени, когда нужно действовать. Начни хотя бы с обучения. Нажми на кнопку ⁇ Я тебе помогу ⁇ разберемся. Пройдешь обучение и уже будешь точно знать, нужно тебе это или не нужно. Или подберешь себе что-то другое. Вот это топ-три таких основных возражений, которые встречаются у вас. И вам нужно, для того, чтобы с ними эффективно работать, вам нужно это понять. То есть можно заучить это возражение и как бы заучено это все говорить, но оно не будет настолько эффективным, когда вы его понимаете. Для того, чтобы его понимать вы должны, в принципе, наработать определенную практику, вы должны сами понять это, вы должны поставить себя на это место, вы должны осознать это возражение, вы должны понять, какие у людей обычно с какими проблемами не сталкиваются. Большинство новичков на это вообще не обращают внимания, они просто даже не отрабатывают эти возражения, и поэтому очень большой отсев в этом бизнесе у многих людей не получается, потому что они не смотрят глубже, они не идут дальше. В следующих видеороликах мы разберем еще несколько возражений, с которыми сталкивается большинство новичков. Я помогу вам создать базу, основываясь на которой вы сможете работать с вашими людьми. Потому что сетевой бизнес – это работа с кандидатами, это работа с людьми. Любой бизнес, любая… Мы везде, как говорится, мы живем в социуме, мы работаем с людьми. И эффективность нашего бизнеса, нашего предприятия зависит от того, насколько эффективно мы работаем с нашими людьми и насколько мы эффективно правильно строим нашу команду и отбираем будущих кандидатов в наш бизнес. С вами был Эд Гринько, uh, увидимся в следующих видеороликах, оставляйте комментарии, пишите, какие возражения, как правило, встречается у вас, и мы будем вам помогать, и в следующих видеороликах будем это подробно разбирать. Ставьте лайк, если вам это видео было полезно, uh, подписывайтесь на канал, потому что на этом канале вы увидите много разных фишек, с которыми сталкиваемся лично мы. Все, что вы видите на этом канале, это личный опыт, это то, что мы это то, что мы прошли на своем горбу. Мы работаем так же, как и большинство сетевиков всех компаний, единственное, нас отличает то, что мы работаем по системе, у нас своя выстроенная система работы, свое мобильное приложение, своя тактика работы и с некоторыми важными фишками, основными, базовыми, мы делимся с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, увидимся в следующем видеоролике. Пока-пока!